Владимир Зеленский сообщил о приостановке деятельности в стране ряда политических партий. Это конечно, полный пиздец, потому что сейчас понятно, защищают вообще все, приостановка политических партий. То есть, это полный запрет на абсолютно любой альтернативный взгляд на вещи, на любую политическую конкуренцию, на любое другое мнение. Короче, абсолютная тотальная цензура и абсолютный диктат только одного правителя. При этом запретили партию Шария, которая между прочим, уже там миллион лет сидит в Европе занимается исключительно хорошими делами. И сейчас он как упор и просто вот каждый день ведет стримы по 10 часов, организуя, координируя помощь тем, кому она нужна. Забросил все свои видосы, к сожалению, и занимается только тем, что помогает людям. Шарий вообще уникальный персонаж, наш невероятные трудоспособности и интеллекта, просто не перестаю завидовать тому, сколько у него хватает сил. И сейчас на Украине его партию банят, это что значит, что теперь те ребята, которые развозили всякие коробки с помощью, с едой, с лекарствами типа, не могут это делать или они должны будут закрывать как-то логотип партии Ширия, короче, удивительная совершенно хуйня. Зеленский таким образом, пусть расправляется со всеми своими оппонентами, которых он терпеть не может, поскольку он на чужой роток не накинешь платок и людей, которые в Европе продолжают свободно вещать, Зеленский еще пока не может их заткнуть, он затыкает их на своей собственной территории, потому что, как мы знаем, на Украине русский интернет забанен, Яндекс ВКонтакт уже миллион лет не существует, русское телевидение отсутствует, все соцсети тоже там под контролем. Короче, полный пиздец. И сейчас еще запрещена деятельность всех альтернативных политических партий, но при этом всякие националистические партии под этот запрет не попали. Но в любом случае, это больше похоже на агонию.